Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера. И сегодня я расскажу, как сделать интерьер визуально дороже, используя один и тот же бюджет. Отделка стен. Откажитесь от обоев с узорами и цветочками. Выбирайте однотонные обои с небольшой текстурой, чтобы не было видно швов. Либо покраска стен. Для декора можно применить декоративную штукатурку. Используя ее на всей стене, или выделив какую-то часть. Самый бюджетный вариант это однотонные обои. К покраске строители готовят стену более тщательно, и соответственно это стоит дороже. Если обои уже есть, но они с каким-то рисунком и вам не нравится, то их можно покрасить. В Леруа Мерлен есть специальная краска, которую можно наносить прямо на обои. Выбирайте мебель простых минималистичных форм. По цвету подойдут светлые матовые оттенки в сочетании с металлом или деревом. Изящнее и легче смотрится приподнятая от пола мебель, подвесная или на ножках. Распашные шкафы. Ровные поверхности шкафа смотрятся более лаконично. Лучшие варианты это встроенные шкафы и шкафы до потолка. Если все-таки решили остановиться на дверках купе, то выбирайте с прямым аккуратным профилем. Многоуровневое освещение. Интерьер с несколькими источниками освещения всегда выглядит дороже, чем тот же интерьер с самой шикарной люстрой в центре потолка. Сделайте верхний равномерный свет, добавьте подсветку. Средний свет в виде бра, торшеров, подвесов и настольных ламп. Здесь тоже лучше выбирать минималистичные формы. Одно из главных правил светодизайна – делать так, чтобы источника света не было видно. Поэтому избегайте моделей с открытыми лампочками. Розетки и выключатели. Выбирайте прямые и минималистичные. Если в интерьере есть черные акценты, то вполне можно применить черные или графитовые выключатели. Наверняка вы видели в магазинах, когда рамка и сам выключатель или розетка отличаются по цвету. Я, наверное, консервативный дизайнер и предпочитаю выбирать все одного цвета. Если, конечно, это не фишка вашего интерьера. Плинтус. Да, скрытый плинтус смотрится, конечно, шикарно и минималистично. Но самый простой вариант, если ваши двери белые, то можно заказать прямой белый плинтус у производителей дверей. Высоту лучше брать 8-10 см, меньше не берите, он смотрится мелковато. Ну а пластиковый плинтус в цвет пола очень дешевит интерьер. Выбирайте плинтус из МДФ или дюрополимера под покраску. Прямые шторы. Выбирай текстиль в ваш интерьер, откажитесь от штор с ламбрикенами и рюшами. Лучше прямые шторы, нейтральных или наоборот акцентных цветов. В тренде сейчас натуральные цвета и текстуры. Чтобы ванная выглядела дороже, откажитесь от цельной душевой кабины в пользу душевого ограждения. Санузел выглядит более стильно с подвесным унитазом тумбу и раковину выбирайте простых геометричных форм без волн и изгибов. В моде крупноформатная матовая плитка и натуральные оттенки. Можно комбинировать плитку в ванной комнате, взять более дорогую для акцентной стены и более бюджетную плитку для фона. Выбирайте керамогранит под мрамор, природный камень и дерево. Не используйте декор в цветочек и неестественную цветовую гамму. Также можно использовать вариант, когда плитку укладывают только в мокрых зонах. На остальных стенах можно сделать декоративную штукатурку или просто покрасить. Здесь главное выбирать влагостойкий материал с возможностью использования во влажных помещениях. Убираем все лишнее. Есть такое понятие, как визуальный шум. Убираем все мелкие сувениры, привезенные откуда-то, и магниты с холодильника. Из декора, который вы решили оставить, можно сделать красивую композицию. Главное помнить золотое правило декоратора. Сочетаем 5-7 вещей по принципу. Что-то горизонтальное, что-то вертикальное и что-то интересное. На стены можно повесить постеры или картины в рамах. Основные сюжеты, которые сейчас в моде, это абстракция, интересные художественные фотографии,